Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Инфляция в России стала рекордной за четыре года. По итогам прошлого года она составила почти 5%. передают агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Как отмечают эксперты, рост в цен в декабре превысил ожидания как аналитиков, так и Министерства экономического развития. Кроме того, на один процентный пункт был превышен прогноз правительства России. Кабинет министров планировал удерживать инфляцию в пределах 4%. В этом году Центробанк ожидает, что рост цен составит примерно 3,5% до 4%. То, насколько сильно за прошлый год упало благосостояние наемных работников, воистину ужасает. И это только начало. Ведь кризисы – неотъемлемая часть капитализма. Несмотря на пандемию и кризис, 10 российских миллиардеров за год разбогатели на 33 миллиарда долларов. Топ-10 бизнесменов по росту состояния в 2020 году. На первом месте списка сенатор Сулейман Керимов и его семья. Керимовым принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международный аэропорт «Махачкала». Долей в «Полюсе» и аэропортом владеет сын Керимова Саид. Благодаря росту цен на золото за год, состояние семьи сенатора выросло более чем на 100% до 20,9 миллиардов долларов на 20 декабря. Совладелец НЛМК Владимир Лисин за год прибавил 5,4 миллиардов долларов. Совладелец USM-холдинг Алишер Усманов – 3,6 миллиардов долларов. Пока народ нищает, капиталисты наращивают капиталы на народном горе. 1 января 2021 года в России повышаются минимальные закупочные и розничные цены на водку, брензи, коньяк, а также шампанскую. Так, для бутылки водки объемом 0,5 литров минимальная цена вырастет на 5,70% с 230 до 243 рубля. для 0,5 бренди с 315 до 324 рубля. для коньяка 0,5 литра 433 до 446 рублей шампанское объем 0,75 а также другая продукция произведенная из вина виноградного плодового коньячного кальвадосного виску дистиллятов дорожает 160 пока в стране царит капитализм цены на все продолжат неумолимо расти ведь капиталист не упустит и единого повода для усиления эксплуатации наемных работников Президент России Владимир Путин в среду 30 декабря подписал пакет законов, которые ужесточают регулирование интернета и социальной жизни, а также вводят гарантии анонимности для силовиков и чиновников, контролирующих государственных органов. Спешно одобренные Госдумой и буквально за два дня утвержденные Советом Федерации, более десятка документов скопом получили подпись президента и вступят в силу в 2021 году. Среди них закон, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать или замедлять доступ к иностранным, интернет-платформам, которые ограничивают значимую информацию на территории РФ и допускают дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Несмотря на все неудачи действующего буржуазного строя, буржуазные чиновники из всех сил пытаются делать вид, что все в стране хорошо и прекрасно. Для этого правительству необходим контроль над всеми СМИ, включая интернет. Товарищ, вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании.